Во время пресс-конференции 30 июня Владимир Путин коснулся, в частности, вопросов внешней политики и безопасности применительно к отношениям России и Украины, а также вспомнил инцидент 23 июня у берегов Крыма. По словам президента, Конституция Украины не предусматривает строительство на территории страны иностранных военных баз, но допускает создание учебных центров НАТО и других форм сотрудничества между ВСУ и Западным блоком. Происходит военное освоение территории, граничащей непосредственно с нами, что создает для России существенные проблемы в сфере безопасности, подчеркнул глава государства. Разрушительная роль Североатлантического альянса проявилась и в недавней провокации британского эсминца Дефенда, внедрившегося в вглубь российской территории на три километра. В связи с этим Путин упомянул об очевидной политической составляющей действий Великобритании. «Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир встал на грань Третьей мировой войны», — отметил президент России. Владимир Путин добавил, что в открытом ядерном конфликте не может быть победителей и побежденных. НАТОвцы явно знали, что делали, направляя сменец к Крымским берегам. При этом Россия ясно осознает, что борется за безопасность и целостность своего государства. По словам президента РФ, Запад сам засвидетельствовал тот факт, что не хочет признавать мнение крымчан, которое они однозначно высказали в 2014 году. Эксперты отметили, что своими словами Путин дал понять, что Россия принципиально готова уничтожать корабли иностранных держав, вторгающиеся в российские территориальные воды.